Это для некоторых шок, они говорят, что денег нет, у людей денег нет, у клиентов денег нет, а я заявляю, все деньги находятся у людей. И эти люди, ну в смысле, приходят и покупают все время что-то. Вот давайте вы сейчас, да, смотрите, у нас месяц недавно закончился, сентябрь. Вы что-то в сентябре покупали? Я думаю, вы постоянно что-то покупали в сентябре. То есть, вы как клиент, вы существуете, и деньги у вас есть. Вы что-то все время покупаете. Все деньги распределены на всех людей, да, получается, сколько миллиардов людей на Земле. Причем есть страны, в которых очень много людей, но очень маленький достаток, например, Индия, Китай. Там Африка, у них есть деньги, но очень мало. А такие, такие страны, как Европа, Америка, как, как Россия, СНГ, Украина, Казахстан куча денег. Поэтому клиентов много, но вам их где-то не хватает. где-то Я намекаю, да, где-то вам их не хватает в каком-то месте. Поэтому вы все время в поиске клиентов. Это такой пункт, очень важный для осознания что есть люди, которые программируют себя, помните, мы про программирование сейчас говорим, да? Люди программируют себя на то, что клиентов нет, денег нет, да, денег мало, денег не хватает, денег хватает, денег море, просто триллиарды. Я не знаю цифру, как, сколько денег в мире, но это очень-очень большая цифра. И теперь вопрос большой, почему у вас их нет? Да? Себе пишем, пишем вопрос, а почему у меня их нет? Нет клиентов, нет денег. Потому что денег нет, деньги есть. У вас нет денег, правильно? Напишите в чате, кто вот к этому относится, к этому пункту. У кого клиентов не хватает, денег не хватает. Следующий пункт, поехали. Готовность работать за любые деньги. Вот люди идут и работают за вот эти мизерные деньги. Это как раз пункт для тех, кто ходит на работу. Реально человек получает там 30 тысяч рублей, находится очень в низкой социальной группе, практически бедность, и я ему говорю, зачем ты там работаешь, найди другую работу, он говорит, нет работы, как нет работы, блин, я же работаю, и друзья твои где-то работают, в твоем окружении есть люди, которые больше зарабатывают, напишите, в вашем окружении есть люди, которые зарабатывают ежемесячно больше, чем вы,